Итак, мы начали запись, и в этом видео мы посмотрим, как спикер видит а, съемку изнутри, что называется изнутри, и, собственно, при помощи этого пульта можно телепортироваться. Мы нажим... И мы телепортировались. Вот, а, это, конечно, шутка, я просто нажал а, паузу на камере и так при помощи этого же пульта мы нажимаем и мы выводим сюда презентацию и можем ну, обратить внимание что я смотрю прямо на нее она оставляется видео без монтажа здесь я вижу таймер что съемка идет уже 37 секунд и могу бы на презентации прям что-то показывать например вот, там, германия вторая мировая война франция и так далее вот ну это основное, основная функция а, с презентацией, но также а, есть работа с маркерами, да. Когда мы можем взять, например, синий маркер, давайте вот так вот наведем и напишем слово «видео». Желтым напишем слово «лекция». Обратите внимание, что видео сразу же зеркалится и красным студия. Как это стирается? Это стирается достаточно легко. Да, давайте вот проведем надпись. И когда маркер высохнет, он легко его можно стереть. Итак, что еще рисование, презентация? Ну, кстати, рисовать можно прямо на презентации. Да. Просто, можно, просто нужно увеличить немного ее прозрачность. Дальше, ну, в общем, этим пультом я управляю съемкой. Можно управлять более. Там, функциональным пультом да и э, включить например сейчас мы сфокусируем ну давайте мы презентацию отсюда уберем а на этом пульте нажмем кнопочку и у нас появится вот здесь вот гифка но о других функциях этой видеостудии мы поговорим в следующих видео давайте я вам покажу камеру вот так вот я вижу камеру. А если презентация слева, я вижу слева. Собственно, вот наша студия. Давайте включим широкоугольный режим. Это фон, свет, свет, свет, свет, доска, проектор, камера, звук, системник и так далее. Спасибо за внимание. Нажимаю стоп, и видео готово. Спасибо.